Ребята, всем привет! Сегодня у меня очень классная посылка приехала. Это iPad из Китая. Да-да, не удивляйтесь, много ждали все iPad из Китая. Вот он приехал. И сейчас все обладатели iPad а, оригинального, конечно, в ужасе будут, потому что скажут, человек купил за 100 долларов, такой же iPad ничем не отличается. Но нет, подвох есть, потому что вот этот iPad стоит в районе 10-15 долларов я не помню ссылка под видео, у меня сейчас не работает интернет поэтому не могу вам сказать сколько он стоит Но ну, сейчас откроем, посмотрим все с вами что это за iPad такой так доехал где-то за 20 дней покупал алиэкспрессе так. Открываем это все дело. Оценили вообще его. 14 вроде долларов. Пабам. iPad. Учебный компьютер. Вот. На самом деле это детский учебный компьютер. Хотя в Китае его продавали как детский iPad. Такой маркетинговый ход. На русском языке. Видите учебный компьютер. Учебный компьютер. Ну давайте посмотрим, что это за учебный компьютер. Ну картинка, видите, айпада Размеры, конечно, у нас, скорее всего, iPad мини а не iPad. Давайте вскрывать, смотреть за ipad такой вот так вот все ну блин детский компьютер а я смотрю и не могу сообразить что тут вообще к чему так давайте дальше открывать будем что то будем смотреть разбираться вот такой вот ipad оху боже ну, толщина не айпатовская, конечно. Так. Вот. Так, пока я не знаю, что это, для чего это. Ну, игрушка для ребенка. Как она работает, что она делает, и вообще без понятия. Здесь есть вот три батарейки. Сейчас я... Батарейки найду, вставлю и будем разбираться, смотреть, что он может. Может кому-то действительно пригодится. Давайте ставлю на паузу сейчас. Ну что, ребят, готовы взорвать свой мозг и увидеть, как работает iPad mini из Китая. Вот, вставил я батарейки. Вот здесь есть переключатель. Вот так включается. Вот такая вот диодная подсветка. Так что сразу, кто хотел покупать iPad менее оригинальный, сразу отпадает, там такого нету. Вот, здесь краткая инструкция, что, где, какая кнопка обозначает, потому что смотришь, здесь все равно как-то все всплывается, ничего не понимаешь. Но ну, я вас сейчас вкратце дело виду. Вот, что тут? Вот эта кнопка включения мы включаем. Привет, давай играть. Привет, давай играть. Ну, давай поиграем. Здесь вот есть внизу программы, Короче, это игрушка для детей, да. Я думаю, на самом деле уже все догадались, потому что я думаю, один процент все равно думал, что сейчас пленка снимется отсюда, здесь будет iPad менее оригинальный. Нет, здесь это детский iPad. Вот здесь есть несколько программ. Здесь вопрос букву, букв, вопрос номер, вопрос слова Ну, короче, переведено с, да, с английского языка китайцами. Вот из китайского на русский вот здесь какие-то сложения сокращения следует за мной ну короче сейчас вам покажу но ну, давайте вопрос букв найди букву я найди букву я так где у нас буква я, я. молодец найди букву и так Неплохо видно. Смотрю через камеру, не могу даже найти букву И. А вот. И. Умница! Вот Дайди так вот. Дайди И краткое. И краткое. И краткое. Ты угадал! Вот. Найди букву М. Миш. М. Миш. Молодец! Найди букву О. О или У. Буква О или У. Ну давайте попробуем О. Так, где у нас буква О? Капец, так все мелко нарисовано. А здесь еще фоновая музыка играет. Оса! О! Умница! Найди! Букву Ё. Букву Йо.